привет ребят конечно же я хочу с вами поделиться нашим долгожданным онлайн марафоном для англоязычной аудитории который состоится у нас с 6 по 12 июня подать заявку ты можешь в личку можешь на почту школы автономии что будет в этом, в этом марафоне? Ну, конечно же, мы будем раскрывать такие глубинные темы, не только для чего нам еда, для чего нам жидкость. Мы раскроем намного больше, мы раскроем намного колоссальнее. А что такое есть я? Что такое моя хромосома? Что такое мое ДНК? Какой космос скрывает моя клетка? Каждая клеточка меня, она уникальна, она бессмертна. Хочешь это узнать? Хочешь узнать истинные возможности себя, истинные возможности меня, присоединяйся. И после этого онлайн-марафона ты уже никогда не будешь прежним. У тебя больше не будет никаких ограничений, никаких страхов. У тебя будет новая жизнь с новыми познаниями, с новыми возможностями и с глубоким, очень глубоким знанием самого себя. И это здорово. Я жду тебя.